ничто не стоит на месте все меняется таков закон жизни и те кто смотрят только в прошлое или только на настоящее бесспорно пропустят будущее я сказал бесспорно пропустят будущее я не расслышал премьер-министр кастро Ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили ваших побуждений из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он что здесь делает? Он же проиграл! Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне за всю многовековую историю человечества. Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. ох ты мой господин президент похоже в пентагон проникли враги зомби господа мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар только так можно пресечь любые попытки агрессии господа по коням да здравствует революция ваше последнее слово господин президент да, Джек, какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат не просите у бога легкой жизни Просите, чтобы он сделал вас сильнее. Ой! Санек, ты Никсон? А другой Санек? Да, а я ты Саня... да, а надел. Ебать, я, я Никсон, да ну нахуй. Я ты блядь, проиграл, ты, ты, нас ты нас понял? Нас. <laughs> Теперь я соколеный глаз. Нет. А тут карабель. что интересно висит у нас? МЧО. Он дробовик здесь? То. То же самое, да? Я эту а. винтовку взял. Да, тут э, окна, кстати, можно самому разбить в самом начале, если что. Не, не эти. На дверях. Такого. Стену, стену долбят, причем четыре человека, по-моему. Да начинай драку, если боишься, но никогда не бойся начать драку. блять, хотя чип он волдырь нахуй. Не я, а мой персонаж. Прикиньте, вот так вот посмотрит и услышит фразу: "Я Кеннеди, я Никсон, блядь. Я новый Никсон. Да. Так, вон та дверка, по-моему, открывается и что-то вроде все. Лето. Вот да, открывается. Вот где я стою. Да и все пока. Где-то случалось. Или это. Сатья, а почему слышу только первое от кеннеди где первое от лица Нат Махнамары? Мой помощник сказал так, что происходит в программе. Они психощи иначе. А, нет. Он говорит этим голосом капитана Прайса. И... Я пуст! У нас не боеприпасы, я заплачу во вторник. Так, у меня не хватает 30 очков, чтобы дверь открыть. Какую из дверей? Вот эту. Открывай. Ну я бы с радостью говорю, мне 30 очков не хватает. А мне пистолет нет. С моей внешностью никакие патроны не нужны. Это.. Шутейка! Да, точность моя, как обычно. Дверь-то кто-нибудь откроет! А у меня 58. Сколько ты выиграл? 750. 750. А мне 650. Ну сейчас я дорежу, я просто хотел. Ой, яй, яй! <рит> Ух ты! Какой тебе открыть? Да вон ту, они, они обе откроются в любом случае. у нас висит дальше в лифт лифт короче надо сначала открыть это а Это лифт я открыл проезд стоит 250 очков они дохуяли это так каждый раз ну да наркоманы что пораньше это со всех или только с одного? С одного. Надо главное в лифт всем сесть. С одним Все значит. Александр вези. Так. Виталь, Это... а концерт? Здесь Мы здесь президенты, а да, ты министр. О, бунт. А ящик. Так, что у нас тут висит? МП5 на стене. Э Сколько он стоит? А тысячу. Там Максамова это, ч то Ч-то, что-то бонус какой-то. Нифига! Мпол.. <hums> <hums> <hums> <Commons repetition> <stuff> <hums> Есть <teând> те, <hums> на кого не подействовал понял? сухо на микса снова лапу Я сказал, жри, гнилая тварь. Эй, там Ой. это у вас да вот это мне случайно. нравится еще как Где P -60, P -60. блин вот тут вниз чтобы пробраться надо за тысячу обломки убрать серьезно вот эти вот загражденица Бред. Где этот грпанный 63 Вон там на стене, Санек. есть еще и МП5 вот здесь. А где мышц я не понимаю? Вот он, МП5, а он там по М63. А, тут второй лифт уже, да? Я чё не понимаю. не понимаешь я управо забираю где медведь может хоть как бы разум Ой, мать, я оружие взять, не могу, я не могу найти. Ай, я сердце. Я упал. Тихо. А, а это не хотел. Это не твою хотел. мать, твою мать! Воскрешай! Вот это другой разговор. А ты так шавелишься! Стой на месте, сука! Спасибо за помощь. А последний? Сзади тебе. А я не знаю, человек. Я Молодец. Я хотел ножом ударить, но потом промаснул. Хороший нос. Порежешь такой нож, на ты. Очень Кто-нибудь лифт новый откроет? <клёх> <клёх> ⁇ пта- ⁇ я пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- Одна... ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ не пта- ⁇ пта- ⁇ не пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ пта- ⁇ вот он а мало у него капец как быстро патроны уходят да, да. да. да, да. Ну, на и сакил да был Да. я шнара бы специально так что мне так плохо везет а -а -а. как только бабки получать как я лежу а -а -а. Молодец. Вашу дивизию. Да пока не стаки убив. Не шевелитесь! Я у тебя в долгу. Зря я ну и! А? Мне патроны кончились. А? Вот это хорош. Еще не конец. Где и твой конец это... Там внизу. доступ закрещен, требуется доступ 115 вот здесь, вот здесь, вот да До... где я, нихуя не вижу вниз спускайся я, блядь, внизу к нам подойти, вот ли куда? да похуй. сайка ну, бросил ну ты че? ну ему повезло Спасибо. Ну все, к тебе витали ну, Да, только я не думаю, что я сделаю что-то полезное сейчас. Ну тут зомби нет сейчас. Спасибо, я не подведу. Давай, Санек. <связываю> я не бросаю, товарищи. Первым сокет. Я прикрывал до последнего. Ну, у Саши вроде все в порядке. <связываю> О! Газовые зомби. Да, пользоваться а, не хватало. И электричество. Что это? Электричество включил. Что это телепорты какие-то. Больше больше Очередной... Оу, Оу, меня окружили! А? Ау. меня чем-то опять оглушила что-то что что, что знаю, может что пойти что не так господи а, а ну все сань да? держись и а. я ничего не понял я что-то так вижу. не въехал Тут вообще нету этих сундучков мы его просто не нашли. Серьезно? Не, ну это говно было, надо еще Я не знаю, мне кажется, мы не дотянем до 10. -го... Потому что я спиной кличку стоял, и я не... Я, короче, не видел. Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Включайте свет! Терпение, добродетель. Особенно для снайпера. не идут где ты где ты где все еще не раз вот там мы логично блять на эту дурацкую делать выстрел перестреляться да? осталось никогда на поход не будет парись хрен Я разбиваю, а он деньги зарабатывает Нифига себе. А тут когда тут я помню, тут тоже стучались. Так, ладно. Надо нас на долларовых монетах чеканить. Они ч, все, у тебя, что ли? Да. Нужны так, я вижу, что ты экономил, да? Беги дверь в У меня этот, эко раунд. Мало. Я номер Марс событий. Красиво. Калибранулись. Вообще четко. Четко, да. А сколько у меня домой? У меня ворон 20 убийцев. 12 смертям у тебя там no! тебя еще, еще, еще лучше счет таки пожалуйста блин, тут почему-то иногда заделывание окон не дает очков зашибись почему? не знаю криво задел баги фичи блин, мне Сталке решил продолжить, с да? 8 проходить. И что плохого? Ну, на настремке. Или это не на Не помню. Какие мы готовы и встремке? сука. Нажив бой. Я как не попал на зону. Ты можешь. А сколько там дверей у нас? тысячу. Настолько потраченных таким стакил это надо было еще придумать. По 1000, а тысяча 1090. Я дверь открыл. Умный, что ли, да? Да, все, почти... У меня 90. Я тогда вообще открывать не буду принципиально. Да, сделаем. Просто пистолет вообще не выручает, если что. Что это? О, это была ядерка. Это были четыре стру. Вот на ну вот да. Александр теперь может. Зачем? Одна коробка. Гетарел. Где нашел? Мы же лифт открываем, да? Да. И... А потом платим за него. Блин, мало того, что открой лифт, заплати за лифт. Да. Я лифт открыл. Это, это, это собаки, да? Давайте волну закончим и поедем. едем, едем, едем, едем, едем. Где ты, собака? Вот ты, сука, вовремя пришел. Тут <как> И... вот наверняка какой-то подвох. Где тут кнопка? Я нажму. <как> Будь гордится, мы ты угорались, чтобы вдвоем заплатить. <как> <как> я, я не успел. Вроде нет. Да, да. Где? Ты точно уверен, что тут ящик есть? Вот ну как бы да. Вообще ни одного не видно, честно. А! А как это Через стены Они взяли просто меня чуть -чуть Мужики, продажи. вам там двоим ничего не мешает голову. отсутствие головы, например, нет? Хэдла. Институл! Ядерка! Сейчас 800 очков должно. Да! Ч, настолько богато? Ну Х2 же! Так, перегородку открыл! Ты не видишь люди, чинят. ты чё ломаешь, вандал? МП Или не МП. МП или не МП? Класс. Блин, rings. пацаны, простите, он прям в плотную Мне нормально. А у меня все было... Я, я, <свят> да. я не успел предупредить. Ну, нормально, нормально. Лифтец открывайте, ну, этот второй. А <свят> ящик... Ящик внизу, отвечаю. Да? <свят> Мы просто я не дошли у... <свят> до него. Мы просто не до него не дошли. Вот как раз словно обнанилось. Санек! Бегу, бегу, бегу, бегу, где вы тут. Яшка у меня немножко ехать. Да яхай, я. Хорей, да я есть она. О! Так, вот сомнений. Ну, давайте глянем. У меня по M53 MP5. А у меня. У меня М14 это... и МП5. Давай, где твой ящик? Показывай. Плохой набор, ищем, ищем, ищем, ищем. Ну должен быть здесь же. Ну, же Намеках на ящик не видит. Ну вот этих бы. Во! Ты нашел его? Я нашел комнату, которую мы не открывали. Ой, газовый Ой! Он, он вонючий, да? А? Слушай, а? какую комнату мы не открывали? А, вот здесь еще, смотри. Твою мать! Тут живая ну, заходите, поводите, входите. Подожди, меня окружили. Прорывайся к нам. Я еще не... А? Ооо! Хазину. Пацаны, газ. А я сейчас потеряю оружие. Блядь. Откуда мне сука? сука? Я говорю, Что это поль? нереально. Это пиздец как нереально. Мы только дошли до этого самого ящика. Это то есть вот сок открыть надо ради него? Да. Пиздец. Он за рандомный. По-моему, рандомный, статичный. единственная, наверное, карта. Я просто нигде больше намеков на ящик не видел. Нигде.